Всем привет, это Skinbox и мы на Человеде. Это новый сайт, я уже у ютуберов видел ролики, не буду пиздеть и в начале ролика скажу, что этот ролик, блять, ролик, ролик, короче, он проплаченный, мне заплатили за рекламу. И я вам буду пиздец как благодарен, если вы перейдете по ссылке в прикрепленные комментарии на сайт, ну просто перейдете и зарегистрируетесь. Ибо админы увидят активность и такие, блять, давай-ка мы еще у него ролик возьмем. А я в свою очередь для вас буду делать ебейший контент на эти деньги, что будут не проплачивать админы. Короче, все честно, за это можно и лайк. Въебать. А Выдали мне 25 тысяч рублей, кстати, мало того, что ссылка будет в прикрепе, еще и промик на 30% к пополнению. Бля, ну тут реально не соврал, все сказал как есть. Так, начинаем с того, что здесь, э, здесь, ой, бля, звуки есть, надо их включить, потому что у меня звук на колонке э, выведен. Здесь есть бесплатные кейсы, и они, по-моему, вплоть до 30 тысяч рублей пополнения, если я не ошибаюсь. Вопрос, а, их можно открыть только по одному разу, я понял, я вот только как раз хотел сказать, вопрос в том, по сколько раз можно кейс от Последний при 35, при 10 тысяч рублей пополнении. Так, второй кейс, ну это хуйня, ибо она дается от скольки, от 200, от 200 или от 500, на от 500 рублей пополнения. Так что это кейс дешевый, ну вроде бы от 500 должен быть, если опять же не, не ошибаюсь. Ебать я заванговал 500 рублей. Кейс номер 3, поехали Также также, Кстати, написано даже количество скинов, но не смотрю, потому что бесплатные кейсы чаще всего выдают, конечно, кал. Ну тут, блядь, не спиздеть. Как и на всех сайтах, то есть тут дефолт Хотя 143 рубля с косаря, ну нормально Тот же например, выдает бесконечно осадки А здесь 143, ну вроде бы гуд Кстати, прокрутка сделана, ну вот знаешь, как э, в э, КСке О, ебать! А это неплохо. А тут, в принципе, сборка кейса нихуевая. Причем, смотри, этот кейс дается при пополнении от 5к, и он, блять, ну тут очень хорошие скины лежат. То есть, по сравнению с тем же изиком, там осадок может пизнуться и такой, блять, печально. Ну и вот прокрутка, короче, сделана, как э, под стиль старый КС, когда старые были открытия и не было ред редизайна вот этой всей истории. Было что-то подобное. То есть у меня как-то это, блять, не знаю, как ностальгия какая-то, кстати, кейс от 10к пополнения дал э, косарь с плюсом. В принципе, заебись. Ну ничего ординарного не выпало, значит подкрутки в принципе нет и проверка будет болять без шансов, это круто. Наши сборки, в наших сборках самый дешевый NFT 34 рубля, кстати, у нас своя NFT коллекция есть, кому интересно, в описании ссылка будет. Самый дешевый, короче, NFT 34 рубля, давай даже чекнем, что тут лежит. Самое заебатое это калаш, ну хуя та, но опять же и кейс тоже дешевый, по этому все ясно. И самый дорогой лидер 745 рублей, последний топ дроп, блять, вот я заметил, сайты начали брать вот этот прикол за бугорных сайтов наших да, типа, последний топ-дроп. Прикольная на самом деле тема, ну, только, к сожалению, иксовка не написана, было бы заебись, если бы была иксовка. Но, кстати, топ, я так понимаю, честный, потому что для дорогих скинов тут нет, то есть, в принципе, не знаю насчет ботов, но тут я ботов думаю нет, потому что, ну, дроп реально тут честный. Так, ебанем сразу 5 кейсов, хули нам, да, по поводу прокрутки. Здесь она как на гагодропе понял, вот единственный минус такой прокрутки, что можно крутить только 5 кейсов. Хотелось бы пиздануть 10, но 5. А 6 тысяч потратили мы 3 700 в в целом, в целом, блять, неплохо. Еще бы нож какой-нибудь выпал, но пошел бы пошел-ка я бы нахуй, наверное, с этим ножом. Слушай, ну блять, 3500. Ну вот ножи не выпадают. Это печально, уже хотелось бы какое-нибудь убийство. Тем временем, на балике 26, плюс мы открываем 5 кейсов за 3 с лишним тысячи рублей. То есть в плюсах. Но ну, заебись. И да, напомню вам и самому себе, что все-таки человек не депл, поэтому можно, блять, гулять на все. Ладно, дальше, что у нас? Бюджетные кейсы. Кейс, если нет денег, это все ясно. Вплоть до калаша Тут вроде бы как прям все типы есть И ауги, и калаши, все ясно Раритетные кейсы это тайные ножевые перчаточные Фарм кейсы, блять, а как они интересно работают А, ну можно открывать всего по 5 фарм кейсов бля я думал типа по косарю можно Но 10 кейсов, о, ебать А это фарм кейс, мало того, что ножи еще и x-ray Так это заебись И нож, кстати, выпал, то да неплохо, блять Это неплохо Давай-ка мы ебанем сразу несколько ножевых кейсов Че мозги ебать Ну вот мне нравится, что у них Честный топ. То есть, ну, если бы были боты, здесь кому-нибудь бы уже был дроп на 1050 рублей. И кстати, блять, закалочка, но пошел. пошелка, ка все-таки я нахуй. 5000 рублей я получу и нормально. Мне вот немного непонятна риторика. Здесь очень, блять, дешевый ножевой кейс. То есть, реально, какого хуя он такой дешевый? Но объективно, сейчас на всех сайтах это все дело стоит дороже. Блять, ну, Marble Fade, конечно, говорит, до свидания. Бля, ну кейс за 7к. То есть, в теории, если ты его откроешь, ты минусанешься максимум на лет Заебись. Чаще всего на сайтах, ой, не Бля, я думал убийство. Чаще всего на сайтах встречаются кейсы на живые от э, 10К. Здесь 6900. Ну, в принципе, цивильник, в принципе, заебись. А вот знаешь, что хочу сделать? Блять. Вот я хочу ебануть контракт из ножей. Кстати, апгрейд надо еще чекнуть. Но пока на сайте что, дефолт режим и кейсы контракты апгрейды. А я хочу сейчас сделать апгрейды из... Блять. Ну, выпало говно из всего этого говна, что выпало. Контракты, ебать, я не заходил. Как это работает? Понятно? Запустить контракт. Блять, контракт сделан необычно. До... 125к. Понятно, что на 100 тысяч нихуя не выпадет. Но бля, анимация, кстати, прикольная. Контракты необычно сделал. Но это, это, это мне нравится. Бля, 19 тысяч, говнище выпало. И, кстати, бля, смотри, они типа как знаешь, под 3D скин сделали. Прикольная тема. Но контракт анимация ничего. будет. Тут мы оценили. Так, апгрейды. Чтобы сделать апгрейд, нужно, блять, нафармить какой-нибудь скин. Да, перчаточный ебанем. Этот слот еще не занят. А сейчас займем, блять. Сейчас займем. Подожди. Так, допустим, откроем 3 перчаточных кейса. Он уже стоит подороже, блять. Ну и выпадает, ой, это неплохо, это говно, да, по-моему, это неплохо, это говно, да, 20 как, кал, выпал, нормально, апгрейды, как тут работают апгрейды, тоже не проверял, давай что-нибудь выигрышное сначала замутим, но апгрейды дефолтные, то есть здесь они не стали придумывать велосипед, но, блядь, вот это, кстати, первое впечатление, ебать. Понятно, нахуй. Человек играет без подкрутки. За это админом респект, что не, ставь, не стали шансы ставить. Здесь все должно быть честно, ибо нихуя не заходит. Ну, окей, шансы нормальные. Если сейчас будет не заход, то они то... Блядь... Короче, заебись за это респект. Я играю без подкрутки. И все то, что выпадало, это реальные шансы, чтобы вы понимали. Это, конечно, блядь. Но это радует. Ребята заказали по факту честный обзор их сайта. Это, конечно, заебись. Кстати, профиль уже преобразился. Лучший дроп, любимый кейс и ебаный ютубер. Нормально, в принципе. Все как и должно быть. 11 тысяч баль давай-ка мы еще лидер кейс откроем он вроде бы окупал вроде бы как о ебать я в топе начал уже появляться <с> заебись бесплатная реклама канала на сайте калаши кстати азимов и мэн как он блять а мэну вар все правильно боец иначе говоря а, 7000 выпало блять я хочу чтобы у меня апгрейды зашли Мне интересно посмотреть анимацию выигрыша мы причем в ебали уже 275 процентов апгрейда но зато на кейсах сыпала нихуево ладно блять нормально Пиздец, а апгрейд прикинь не зашел ни один блять вот на кейсах кейсах охуенно выпало апгрейд ни один не заходит но бля, действительно зато кейсы окупали охуенно. ладно 75 процентов ну хоть один апгрейд ребят я все понимаю что на кейсах дропалась заебись бля апгрейды меня сейчас в тупую просто бреет понятно а если мы ебанем контракт создать три предмета в этот блять в огонь кинем слушай ну контракт реализованного не не не не бля я ебанулся Контракт реализованы интересно и мне блять прикольно типа 3d скин ебанули молодцы молодцы тут респект давай-ка пробуем кейс за 500 рублей еще открыть бля очень много бюджет. Кейсов, то есть нет упора на супер дорогие кейсы для ютуберов. Это конечно не радует меня, но порадует вас. Ребят, вот реальность, перед этим, перед этим, блять, перед тем как эти кейсы открыть, попрошу вас въебать лайк. Это, блядь, самый честный заказной обзор сайта. Я этого не скрываю. Все говорю как есть. Если есть подкрутка, я про нее сказал. Ну вот серьезно, напишите там: мой блять, какой смысл, но обзор сайта на выданные деньги, даже для этого депать не пришлось честный обзор. Въебите, пожалуйста, лайк. И админом сайта респект, что заказал у человека вот в таком ключе обзор. Но ну, это, это заебись. Ну, блять, сыпет то кстати, поначалу, вот, короче, прикол. Короче, когда ты депаешь на сайт, тебе нихуёво насыпает. Ну, реально, потом начинает подсливать. Но сначала дропалось ахуительно. То есть мы там чуть ли не до 30 тысяч дошли. И это, в принципе, заебись. И не знаю, как пошло дальше, если бы я дальше открывал кейс. Ну вот, апгрейды, наверное, это было зря. Хотя, смотри, кейс он и дальше продолжает окупать. Мы уже потихоньку даже в плюса уходим. Не знаю, как работают алгоритмы. Наверное, я уже вышел из, блять, чтобы меня сливать из этого, из минуса. Но с кейсов насыпает заебись. А давай-ка мы попробуем самый дешевый открыть. А как, кстати, фаст открытие работает? А, ну понятно, 333. Но, ну, блядь, сайт сейвовый, ну вот объективно. То есть здесь я могу полностью объективно сказать. Кейсы собраны максимально сейвово. Ну, опять же, если кейс за 34 рубля, тебе отсюда упадет валентность, многого ты не потеряешь. Но больше всего здесь порадовало это бесплатные кейсы. То есть у них сборка бесплатных кейсов, сука, в сотый раз скажу, например, ну, допустим, шестой кейс. Кейс при пополнении от 30 тысяч. Скины от 1000 рублей здесь. Ну вот это говно только. Но опять же, взять тот же самый кейс от 10 тысяч, например. Но тут нету осадка, как на том же изике. Ну, это радует. Скины более или менее адекватные. Но даже кейс, блядь, от 5000, то есть, ну, нет шерпа. Здесь, ребята, молодцы. Хотя есть, блядь, слепое пятно. Ну, тоже. Не особо шикарный дроп, но прям шерпа они туда вставлять не стали. Давай-ка попробуем ебануть дешевый, допустим, фарм этого Азимова. А помимо него, тут, в принципе, все азимовы, в том числе и по 250 -й. Ебать, неплохо, два калаша, нормально, блядь, на апгрейдах побрил, теперь можно повыдавать. С тем учетом, что, что, что блядь, то 165 рублей мы въебали. Слушай, да в принципе, вот на апгрейдах слил, изначально это было 25-ка, а сейчас 21. Ну, то есть, сук, но сайт держит. Если открывали, кстати, пишите ваше мнение по поводу этого сайта в комменты, я обязательно почитаю, и нормальные, блядь, рассудительные комменты я пролайкаю, чтобы они улетели в топ, и кто Захочет здесь открывать, уже посмотрели и решили, стоит ли оно сюда идти или нет. Но, блять, мне вот выпадает норм. Единственное, мне апгрейды пиздец, как забрили. С кейса в целом выпадает годно. Давай-ка мы ебанем еще контракт из ножей. Учебный кейс, погнали. Но вот не хватает дорогих кейсов. Вот реально, для меня, как для ютубера, блять, нужны дорогие кейсы. Дешевые кейсы за 30-за 50 рублей это, конечно, все заебись. То есть, если ты прям, блядь, хочешь их открыть, но у тебя денег нет, ну да, гуд, закинуть там 100 рублей. Так посидеть, покайфовать. Но в целом, хотелось бы видеть еще и Дорогие кейсы в том числе 13 тысяч рублей контракт Давай, бля, но ну от контрактов я кайфую Прикольная анимация и скин болтается здесь Это классно, 8 тысяч, ну и пошел я тут нахуй Короче, ребят, вот такой получился обзор Я действительно постарался Сделать это все максимально честно Ни от кого, ничто не скрывая И за это можно влепить лайк И единственное, я попрошу вас перейти на сайт и авторизоваться Просто по той причине, чтобы админы увидели активность И такие, блядь, закажем еще рекламу Ну и в миллион раз повторюсь, я для вас буду делать Дальше контент уже с ебнутыми депами с моей стороны. На этом все, всем огромное спасибо, это был честный обзор скинбокса, надеюсь, вам он понравился, ну и здесь я абсолютно нигде не спиздел, чтобы вы понимали. Всем спасибо, ссылочки все с промиком на 30% прикрепи, всем пока.